Йоу, hey, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Багей, и мы с вами, как всегда, ваш сантьяго Сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil 7 Biohazard. Что-то там еще. Извините за мое произношение, но английский мне не так легко дается, как бы да. Поэтому, если ты заварил для себя крепкий чаек и приготовил пару вкусных плюх, тогда мы начинаем. Ну что ж, холло, друзья, вот мы появились ровно в той э, локации, где закончили в прошлый раз, и я за э, и за Длительность и своих рабочих смен Абсолютно не помню где мы, что мы остановились И что нам нужно сделать Как посмотреть за задание, которое нам нужно сделать Сделайте сыворотку, откройте дверь на второй этаж Старого дома, найдите где-то сыворотки Найдите руку на втором этаже Старого дома насколько я, насколько я понял Как я понял, нам сейчас Требуется войти В старый дом На второй этаж, а старый дом И второй этаж, это у нас где? Это у нас Где? А подожди, а может быть, вот если вот так, чутась, вот так, вот так, вот так, да? Чуточку вот так вот экранчик подрегулировали, экранчик, ну, камеру, да, под, подопустили есть Ничего там плохого не вижу, только хорошее. Так, насколько я помню, дверь в этот дом, э, дверь в этот дом здесь. Вход на второй этаж за этой дверью слева, да, нужно будет обойти. Вот этот мост мы делали, вот эта дверь, нужно повесить фонарь, который мы нашли. Да, для того, чтобы ее открыть Это не составит для меня труда Вот эту дверь мы, по-моему, открываем А здесь как раз-таки здесь... кто-то уже Здесь как раз-таки кто-то уже играет на пианино Пытается меня уже э, вести в па... В панику Нет, пожалуй, пожалуй, извините Я... Я это... Я научился... Сп... Это, как называется? Стелсу? Научился стелсу Теперь я могу стелсить игру Хотя вряд ли Хотя вряд ли у меня что-то получится, потому что стелс в Horizon Как бы очень сильно отличается от стелса здесь Ну, понятно, все, Свет выключен Кто-то летает Закрой дверь Я не, не готов к неожиданным поворотам а, сюжета в этой игре Если за мной кто-нибудь выбежит, гораздо сильнее, чем а, обосраться от этого Я смогу только от недержания я Итак да, давай, конечно. Все, ломайте. Бейте. Крушите, ломайте и бейте все вокруг. Мне же не страшно. Мне же вообще не страшно. Велина тут нарисовала MyFamily. Понятно, спасибо. Кроссовки. ням, это пока не нужно. Мои еще не подтоптались, Ну и что может быть здесь? Понимаю. Отличный выбор. К игрушкам присутствует. Здесь опять-таки какой-то рисунок корабля, который развалился, и с него много всяких пассажиров выпрыгнуло. Но и чё 10 го. Так, это. О, я понял. Ясно. Ясно, я понял. Я положил все. Все, я, я, я просто положил все это. Так, QE не работает. Здесь не помню, немножечко подзабыл управление в этой игре, но ничего. Я сейчас что сделаю? Что я сейчас сделаю? Я сейчас... Ясно, ясно. Давай, накидывай еще. Но мне же не страшно. Накидывай, я, ну, с, с ней что-то не так. С ней, с, а, с игрой, с игрой, да, да, с игрой что-то не так. Накидывайте мне еще больше всяких кукол с потолков. Давайте, мне же не страшно абсолютно. Я здесь. Убирайся. Свет выключили, понимаешь? Убирайся, мне еще девочка говорит, убирайся. Девочка мне говорит, убирайся, свет тушит. Говорят, вы, вы убирайся. А я что? Я что? Я здесь специально, что ли? Нет. Вообще, абсол я абсолютно случайно попал в это дерьмо. И мне не хотелось... Иди сюда. Кто здесь? Ну-ка. Ты от меня не спрячешься. Так. Вот домик. Домик открываем. Здесь в домике письмо или что? Да. Так. На что это похоже? На что это похоже? И что это означает? Это... Это мышеловка? Это бассейн? Может быть, это бассейн? Это просто бассейн? Ну, да, да, ряд ли бассейн. Так, ладно. Я сейчас... А, стой, я это уже изучил. Вот это прикол. Вот это прикол, мать вашу. Так, здесь кровати ничего нет. Ладно, я... О, во, смотри. Ну. Оно мне надо вообще? Оно, оно мне надо или... Мне оно не надо. В целом-то и не хотелось бы. Рука серии «Д». Ты посмотри... <сос> что это за дичь? И почему оно здесь? И зачем оно мне О, надо боже. вообще? Наверное, это она. Да-да уж. Да-да уж. Наверное, это она. Рука серии «Д». «Д-002». Ну, для сыворотки нам нужна голова. Пожалуйста, не надо. Я не хочу. Я не хочу с тобой связываться. Мне это вообще ни к чему. Ты не, не двигайся ты уйди уйди уходи я здесь посижу пока ты не исчезнешь уходи пошла прочь молодец всем все мне вот эти все О, обрисовали стены понятно сюда я же Подожди, у меня из оружия есть О, у меня из оружия кучу всего кстати есть ну Ааа, блядь Да погоди уж А! Еще разок Хорошо пошло У меня аптечки нет, да, насколько я помню Да, у меня отсутствует аптечка Жаль, конечно, жаль Хотелось бы с аптечкой было бы куда приятнее играть Но я же, я же Гад такой Где? Вот сейчас найду одного А, ясно Ясно, я пошел обратно, я попробую по старой тактике Закрыть дверь, может он исчезнет Сейчас здесь проверим, чекнем Может быть здесь никого и не будет Так, погоди, у меня что? 33 патрона Я послушаю, я, я, ну, я научен этой игрой Здесь не стоит а, бросаться на амбразуру Здесь стоит терпеливо ждать Пока это говно сольется в пол А учитывая тот факт, что у нас ХП совсем нет. <свист> <свист> О, мой бог. ай яй яй яй яй яй Что ж ты делаешь, Санечек, Санюлик? Ну? Прекращай. Почему мне игра набросала этих уродов? Со всех сторон все тут. Все тут. Какое-то мерзкое, жужжащее, издающее звуки, говно которое мне нужно пройти. Пожалуйста, не появляйтесь. Да ясно, блин. Ой! Ой! Не надо! Ой! Ой! Ой, не надо промахнись! А. Почему? Почему он не умирает? Почему он не умирает? Я все патроны всрал! сюда кто еще кто еще пойдет ко мне ну, пожалуйста не надо я хочу дайте мне быстрее а куда мне идти то с этой рукой куда... я нашел ингредиенты сыворотки сделайте с... ингредиенты сыворотни этой ну ладно я в принципе я понимаю к чему все идет где, где, где? Смартфон, где? Во. Давай, рассказывай. Угу. Ну что, нашел? Да. да. Нашел. Мы точно сможем сделать из нее сыворотку. Не волнуйся. Как только изготовим готовим сыворотку, выберемся отсюда. Вместе. Я буду ждать тебя в прицепе. Понял. О, так она сама ко мне пришла. Вот это балдеж. Балдеж, конечно. Так, патронов нет, вот это антибалдеж. А, у меня есть горелка, кстати. У горелки мало патронов. А, ясно. Ясно! Я просто провалился. Ну? Что что делать-то будешь, Санёк? Ну? Санюль, чек. Санюлька. Сашенька, ну? Я вот сейчас пойду по очевидным местам. По очевидным местам пойду, и там меня убьют. Ну, это инфосотка. Вот как бы я со своей удачей шутить не буду. Я знаю, что и как будет. Сейчас вот здесь появится, да, черчхелы? Еще нет. Не. Нормально. Ладно. Не предугадал. Не предугадал, но сдается мне, что все не так-то просто. У меня сейчас кто-нибудь либо сзади, либо с кустов у уволочет в какие-нибудь дебри. Нет? Спасибо и на этом. В автоприцепе ты меня будешь ждать, то если что, не шути, у меня огнемет. Где? Обманула. Обманщица, получается. Обманщица? Где же ты, черт возьми? Ладно, забудь. Остается найти голову, и дело сделано. Это средство <с точно <с поможет мне? Эй, дружище! Я подумал, ты должен знать! Я решил, что Зое нужна перерывка. Она и Мия здесь, со мной. И они друг друга развлекают. Отпусти их! Зачем они тебе? На, а, а, а, это дело вот бы сейчас ритм. еще с психом я дел тебя Не касается, ясно? <кх> в общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе Какой отдам. Но только если примешь участие в небольшом мероприятии, которое Гребанная я организовал специально для тебя. Мероприятие тебе не терпится, ну ты не волнуйся, спешить некуда. Это Джокер со мной Я общается там наперла. или нет? Мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел, Я уже там был. О, ну не надо, не веди себя так, ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, отпусти меня. холодильник. В общем, загляни в холодильник. Окей, ладно, я... Давай, я загляну в холодильник. Блин, не знаю, что сделать сначала. А вот и голова. А что это за голова? Во, во. А, легавый ждет тебя в секционный, в подвале. Бич. А, вот так, да? Вот так, значит. Вот так, да? Вот так, вот понятно. Хорошо, в секционный, в подвале, Бич. Так, я... У меня есть рука, у меня есть монетка, у меня есть ключ вороны, да? Это ключ вороны же, правильно? Ключ с вороной, все правильно. А, я возьму... Возьму сейчас кассетку одну. А, разделитель, ничего у меня такого нет. Получается, сцена, фотография, бла бла бла бла бла бла, -бла твердое топливо. А, у меня нету эпоксида, из которого я бы мог что-то сделать. Угу. Жаль, жаль. Ну ладно, ничего сохраняемся. Новое сохранение создаем, да? Потому что, мало ли, э вдруг нам придется откатиться обратно. Это у нас практикуется в этой игре. Ну ты, бич, не шути со мной. У меня есть все, что может тебя убить. Огнемет. Я с пушкой иду, чтобы вас убивать. Так, бич. Так, нет, это не там. Я помню, что гараж был... Вот здесь я помню меня испугали жестко. Вот тут было такое, да, ничего не скажешь. Я надеюсь, что я бабку-то заводил. Что? Ли? О, ясно. Я нет. Все. До свидания. Пока. Все. Пока. Я ухожу. Пока. Блин, в секционный. Мне надо было в секционную идти, а не сюда, бич. Так, погоди, а если я сейчас попробую оббежать этого упыря? Я забыл просто, что где находится секционная. Я почему-то пошел в гараж и все. О, о о ясно, спасибо за обновление. А упыря я сейчас не завалю, да, вот этим огнеметом? А упырь-то здесь вообще, чиня? Все, нормич. Так, норм, я обхожу. Вот он там уже вырос. Я зачем я их крафчу этих? Что я нахожу какие-то споты крафтов вот этих сублимированных продуктов? Это это бан. Вот тупо дошек. Если заварить дошек, подождите, напомните, все секционное это ключи с скорпионом, вот это вот вся история. Это все туда. Давай, открывай. Напоминайте мне, где валялся. Все, я помню. Коп меня ждет в секционный. Значит, нам снова нужно спускаться в подвалчик, В подвале нас тут снова нежить Это поджидает Ну, каловые массы Я вот иду А они вот звуки такие В, не, в эту игру в, в это, внедрили Что ну просто ну, бан Заперто с другой стороны, слава богу Вот здесь бы не появился никто Не хотелось бы здесь драться с кем-то Хотя все вот к тому и ведет Ну ясно бабку не, не сжечь. Это шок. Что она тут делает? Для чего она? Мне нужна эта бабка, она мне вообще не нужна. Тут уже что-то, блин, тарахтит. Ясно, ясно. А, ну ясно. Как, в принципе, как я и хотел. В принципе, как я и хотел. Добро пожаловать в Resident Evil. Да, парни. Четвероногий плесневик. М -м -м. Я понял. Пушкой... Э, вот этой пушкой его... Этой пушкой его не убить. Вот этой пушки, На эту пушку у меня нет патронов. В этой пушке у меня 8 патронов всего. Как бы бан. Можно мне подкрепиться патронами хотя бы? Мне просто нечем с ним драться. А если с ним не драться, то а как его пройти? Я, я не, не говорите, пожалуйста, что я в ловушке. Что мне сейчас нужно какую-нибудь дичь ходить искать по дому, лутать и крафтить себе пули, чтобы это пройти Так, здесь у нас мочалка это будет сидеть на входе Ее главное не, не, не испугаться Я как бы... Я, я, я смел вообще в целом, я смелый человек Но, блин, не хотелось бы нарваться на неприятности Так, сейчас вот этот дичь... Откуда эта дичь появилась, я не помню, блин, я уже забыл А, вот, нет... Значит, вот здесь она появилась Вот, да, прям со стены Во-во-во Во-во-во, ничего себе Сань магет, да? Сноровочку-то не пропил еще, а? Хорош Так, и, конечно же, патронов у меня еще меньше стало Благо, я двумя патронами Подожди, а где? Я пропустил А, не, не пропустил А, не, я пропустил А, не, не пропустил, все здесь Так Вот он меня ждет Похоже, наступило трупное окочинение, Его суставы уже застыли Да уж Какой тошноватый, сладковатый запах Тело уже начало разлагаться Понятно Докажи, что он настоящий мужик Сунь руку в глотку О, этой нет. свиньи О, -о, О, ясно Еще двери закрыли, посмотри, что делают а -а -а -а. Ваша овсянка, сэр Приятного аппетита, бомжур, мои родненькие всем. Всем бон bon аппетит. Можно еще что-нибудь? О, oh, oh. ясно. А что это? Это ключ. Змеи. Змеиный ключ. Я помню куда. Это вторая часть до дома, которая это была закрыта. О, oh, ясно. Очеринку, Блин, да камон-то, да хлопцы, ну. Можно вот туда спрыгнуть? Нельзя. Получается, что Нельзя. Блин, да я же... Во, во, во, я могу спуститься просто. Где он? Да открывай! А, патроны, все, хуйма, хуйма патронов. Закрывай! Закрывай! Так, тихо, спокойно. Три патрона есть. Парни, в принципе, еще жить можно. Отдайте мне патронов, дайте... Конечно, блин, Сань, конечно, на, возьми, возьми патронов. Угу. А для дробовика есть кайф. Два? Вы серьезно? Магнитофонная кассета, психо что там, ценная фотография. Да уж, пацаны, спасибо. И на том спасибо, спасли, помогли, услужили старику, услужили старику. Чем же меня тут? О, чё? Карта зоны обработки здесь Карта. О, я вижу Я тебя вижу, кста Ну ладно, ладно Так Пока эта дичь пытается меня там о, Ко мне пробраться Я схожу, посмотрю, что у нас здесь А, -а, -а да Так это вот так Так можно его убить Как-нибудь вы отперли О, хайф Хорошо, я отпер А, ну это все, все, все, все Я понял, что это такое Что это за дела, что за делюга тут происходит Я все понял Просто дали э, короткий путь для выхода Из секционной На втором этаже, я помню, были э, ключи со змеями Да, которые нам нужно, в принципе, использовать И пос посмотреть, что там за ключи ясно все, все, блин, все, блин, никаких, никаких, раз... все, я сказал. И идем сохраняться быстрее. Так, быстрее сохраняемся. Магнитофончик, магнитофончик. Так, мы отправляем а, вот эту вот нужную карточку, которая мне не нужна. А, блин, а вот это вот нервно паралитический разделитель. Если, допустим, использовать... О, да ладно! О, oh, фак! Наконец-то! Разделитель. Я, доб... Я научился добывать эпоксид. Говно! Вот же говно! Скорее! Траву. Так, есть аптечка. Патроны для чего мы должны сделать? М -м. Подожди, есть еще у меня такое что-нибудь? Пищевая добавка, порох, нервнопролитический боеприпас. Нет, это не надо мне По... Нет, отставить а, Фотокарточки, блин, я научился крафтить Ого, ничего себе Ничего себе Ничего себе Кто тут свеж? А, ну ясно Нет, такое не работает получается Порох, монета, защиты, Ключи, ключ от автомобиля Да, твердое топливо, трава Эпоксид, короче, пищевая добавка Нет, не работает Разделитель нам не нужен Угу, в целом, да. Все. Отправляем в разделитель. Патроны. Нам нужно скрафтить патроны. Для дробовика или для чего? Как для дробовика сделать патроны? Помните, нет? Какой-то. А, просто гильза должны быть. Ладно, просто из пороха тогда сделаем. Сделаем из пороха. Вот, 10 штук хотя бы. Хотя бы что-то, понимаешь? You know. Универсальную монету оставим. Ключ со змеем оставим, ключ с вороной оставим а... Ну, с вороной-то можно выбросить, в принципе Мы-то туда... дверь ту открыли Надеюсь, что можно Так, остал... вот у меня есть рука У меня есть кассета, я сейчас использую Аптечку тоже я сейчас тоже использую Какой же кайф, слушай Ну, наконец-то, наконец-то к чему-то хорошему пришли в этой игре Так, используем кассету Давай, сохраняемся, окей А теперь погнали Погнали, погнали. Подожди, сейчас только перезарядим пушку. Нам нужно на второй этаж. Так, пацаны, не, не вздумайте мне... О, ясно. Я вот даже не буду его трогать. Я просто... Во-во-во-во. во во все. И побежали. Он же не догонит меня, правильно? а, -а, -а, -а, -а! Их два! Мать вашу! Ножом точно я их не убью. Да нет же, я только отхилился. Ну. О, oh, фак. Да сколько. А! Все, я промазал. Я, пропу... я все. Я просрал все. Я все просрал к херам. Подожди, а что если. Подожди, и повторить попытку, да. Угу. Я не дурак. нет, Я сейчас просто от них побегу, сразу открою дверь и зайду в нее. Ой, санечек, санюлик, санечек, Санюлик, санюлик, санечек, санечечка. Санк-очка, санечка. Так, два патрона у меня есть. Все, выходит. выхожу. Выхожу. Где-то сейчас вторая. О, ясно. А, ну, в принципе, давай сюда. Да ну. Давай, да. А, вот и второй спустился. Ну, ясно. Так, все, я побежал. Я побежал, я побежал, я побежал, я побежал, я побежал, они преследуют меня. Я побежал, до сих пор бегу. А, дверь со змеями. Ой! Ой! А. А. Все, не потратил. Кайф. А, конечно, бабка здесь еще. Вот и... Закрываю эту гребаную дверь. Конечно, бабка. Бабку тут, без бабки. О, аптечка. О. Хотя бы что-то. Знаешь, аптечка это... Ну, нет э, ситуаций безысходных. Их просто нет. Они все... Они отсутствуют. Но есть глупость, мышление и страх. Так, а что? итак так смухлевал, и так смухлевал, и так посмотрел. 10.15 должно быть время. 10.15... Нет, отставить. Так, 10.15, так. ебой Е, бич, подвал открыт Отлично Отлично, если кто-то не понял, короче Там возле глобуса была записка с указанием времени А здесь целая комната В которой ничего нет Отмычка Спасибо вам за отмычку, ценная фотография Спасибо Мне дали ценную фотокарточку Ну ясно, да, в целом О, во, во, пожалуйста, что то Топливо для горелки. Хотя бы что-то, слушай. Знаешь, это... Это хоть что-то. О. О. О. Как хорошо, слышишь? Посмотри, красота. Не, все был неправ, беру слова обратно. Здесь, конечно же, в, лег... в легкой версии игры было бы что-то важное, ценное, полезное, но не у меня. Перезаряжаем. Все, здесь все посмотрели. А, да, в подвал. Айда в подвал. Сейчас поиграем в ту игру, которую просит нас поиграть. Этот психопат самодельный, дичь, которая вот это вот по, по телефону полуджокера. Пол... Кстати, давайте-ка я, наверное, сделаю чуть-чуть звука, да? Поменьше громкость голосов, громкость музыки, громкость шумов. Вот так. Громкость музыки, системная громкость. Ну, вот это понятно. Динамический дипазон, вид акустической системы. Наушники, виртуальный уже. А, да, это да. Подожди, параметры звук. Я что, не сохранил? Нет, сохранил. Все, нормас. Отлично. Потрясающе. Просто я, насколько помню, у меня... о о нет. о все. Все. Я... Все, я сюда не... О, улучшенные пистолетные патроны. На всякий случай, мы перезарядим, чтобы они у нас были. Ага, ага. Карточка-ключ. Вот, одну карточку-ключ мы раздобыли. Кстати, я помню, откуда они. Это уже хорошо. Вот что-то что-то. Ну, вот здесь ничего, конечно же, нет. Угу. Здесь у нас какая-то дичь. Пилорама. Так как, чему эта труба какая-то... Ой, блин, сегодня... а к чему я вопросы задаю? Я... О, отпер это. Слышишь, ничего плохого вроде даже не произошло. Подожди. Последний патрон. <department noise> да что за... за, Почему они там появились? Прицельные атаки, блин. Конечно, прицельные атаки. Так, я здесь, по-моему, все сделал. Все перезарядил. Ага. Снова здорово, как говорится. Давай, дичь, иди сюда. Ага. Сейчас там вторая с лестницы спускается где-то, да? Конечно. Конечно. Давай мне еще в спину бахни, чтобы, ну, чтобы все, в целом сложить картину таким образом, чтобы все было на, на своих местах. Да камон! О, хра... Урод! Урод, дресливый, вонючий урод! Аптечку использовал сразу. Все, давай, открывай, тут ничего. Да убей ты, убей ее! Почему нельзя пристрелиться и просто, ну, завалить? Не понял. Взяли, блин, говна понабирали, портфель взяли еще. А ты что? Так, сильную обсечку берем. Здесь абсолютно ничего нет. Так, здесь, по-моему, тоже. Здесь мы выбрали, забрали все, да? Так, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас мы спустимся в самый низ. 10, мне надо 10 Надо мотать назад ага, ага, ага Все, здорово Будильничек зазвенел Смотри мне там Так, ключ карты одна будет Соответственно, мне нужно будет в трейлер зайти Чтобы он мне позвонил и сказал, где вторая получается Да или нет? Да или нет? А, нет, вторая с другой стороны Все, я понял Угу Улучшенные пистолетные патроны Порох я взял, здесь ничего нет А здесь карточка Да Карточка, да Здесь тоже на полках ничего нет, хотя стопудово было бы Если бы Блин, а может быть вернуться обратно? Просто почему мне не вернуться обратно, слышишь? Вот этой дорогой Чтобы... Ну, а вообще, ну, типа Я знаю, что там меня ждет два этих глинамеса Ах вы гады, а? Уродки вонющие. Какие вы падлы вонющие. Такую мер... мерзость творить. У -у -у. Ладно, пойдем. Сейчас будем... Будет драка сейчас. Парни, будет драка насыщенная, громкая, без... А, с плотскими утехами даже, да. Я бы так сказал. Так, открыли. А что если вот они сейчас появятся, слышишь? Где они появятся-то? А, во-во-во. А я спрячусь. А! Уходи. Уходи, уходи, уходи. Второй идет. Нормально, нормально, нормально. Парни, целимся. Хилимся, живем, так сказать. Хилимся, живем. Ничего страшного нет. Вон, смотри, пытается войти, а, гад. Мерзкий какой-то тип. Да ты шо. О! Все, вплавился Придурок Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Я тебя убил, блин Пошел нахрен, бич Так о во -во, ясно О, ясно Надо было бы закрыть дверь, Кикста А, ну ясно Он за мной Он преследует меня Пошел вон Все Я здесь Я сохраняться иду Так, патроны порох Порох выбрасываем Фотокарточку выбрасываем Отмычка пригодится, на всякий случай оставим ее Карта Е, понял, бич Все, давай, сохранял его, Сань Блин, ключ, ой, этот Магнитофонная кассета О, так, нельзя промотать? Так, одну угу, угу. Ну, это легчайше, согласись Я вообще это делаю, как бы По что ли, ну Это мой уровень сложности, ничего сложного на самом деле нет Все в вашей голове, хлопцы Все в вашей голове, хлопцы так, теперь нам нужно вот на ту сторону. Там была дверь с э, со змеей. Где? Я надеюсь... А, ну ясно. А, ну еще бы. А, ну понятно. Угу. Так, так, так, так, так, так. Не, ну это какой-то шоу-голос, пацаны. Я не готов с вами воевать. А сейчас к назло? О, ясно. О, о, Да ты шо, Сатра? Сотрай, сотрай, сотрай. Что я сейчас сделал? А, а? Блюха! Да ты шо? Отпускай, отпускай. Все, все, все, все. все. Ой, ой, ой, извините, блин. Это было непредвидено. Ясно. Ну, ясно. Ну, ясно. Открывай, открывай. И закрывай. Да за... <звук> нормально, нормально, проц... нормально, все хорошо, парни Все отлично, отлично Все, закрыть дверь Что-то здесь не так, или так, все Это что, это ключ со змеей? Открыто Ходи. Ой, наконец-то что-то светлое, господи, ты посмотри Да ты шо? Наконец-то! Ой-ой-ой, ротовой свисток! Мамочка повела меня в городскую больницу, там мою голову сфотографировали странным аппаратом, потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазлы 259 кусочков. Этот дурак Оливер вечно меня здразнит Ты чокнутый. Я обманул Оливера. Пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Но он все плачет. Выпусти меня, Лукас. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура злая не смогла попасть на чердак. Я объединил пульс с одним из призов конкурса изобретателей, и теперь его не найти. Так, это я понял, комната того психопата, да? Да, конечно. Так, робототехника. Понятно. А мне с этого надо что-то? Че не? Конечно нет. Так, еще второе место. Третий конкурс юных инженеров. Ну, про инженеров это я, да. Так, третий конкурс инженеров. Тоже ничего тут нету. Ну и по делом. По делам. О, топливо для горелки. Байх. Баааа. Магнитофон. Ой, кассета для магнитофона. Сохранял очка. Сохранял Может быть, мне бы здесь кто-то дал сохраниться? Кстати, эта комната, в которой ничего... Нельзя сделать, получается, гильзы для дробовика Шикарно Сейчас я сразу перезаряжусь Знаешь, в наше время Патроны... Так, вращать О, что это? Какая-то херня Что-то открылось Или что, я не понял А, лестница появилась, кайф Пойдет. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какая же вонь. А еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, и я снова заменил приспульт управления. теперь он будет сиять даже ночью. Понял, записки сумасшедшего. Угу. Приборы. Сломано. Сломано. Ладно. Так, я пошел. Я пошел, я двигаюсь наверх, я двигаюсь наверх. Двигаюсь наверх. Посмотрим. С днем рождения, кассеты. Я не, не хочу ее смотреть. Там снова меня убьют. Придется заново все это проходить. Жопа. Так, договор на реконструкцию. Клиент Джек Бейкер. Под, э, чик. Так, так, так, так, так. Подробность установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Понял. Игрушечный топор. Окей. Древняя монета. Окей. А, с топором такая же штука будет или что? Ну, типа, мне нужно будет его на место чего-то повесить, чтобы взять оригинал. Типа, у меня будет топор. Да, бич. Али нет? Так, подожди, бич. Мне нужно э, спроек спроектировать вот это вот дерьмо с топором. Угу. Собираем. Вот, наконец-то. Бич. Бич. Ты вообще знаешь, с кем умеешь дело, бич? Я спец в этом деле, бич? Все, бич. Так. Карточку синюю берем. Там две кар карточки как раз таки не хватало. Картина под названием Судилище. На ней изображен, на, изображена женщина, стоящая на колене перед толпой. Понятно. Понятно. Ладненько. Давай. Наберешь. Все, я спускаюсь вниз. Меня сейчас там убьют, да? Если это так, я просто... Я, не, я обосрусь сразу на месте. Не, норм, кайф. Так, эти тут нормальные умерли все. Так, беч. Смотрим, бечь. Все норм, бечь. По-прежнему ничего, бечь. О, а там что-то светится синим. Чего это там синее такое? Э, а что там синее такое? Надо пойти узнать. Сейчас я туда попаду, открою, у меня две ключ-карты есть уже В целом, это хороший результат, бич Я как бы готов уже к прохождению, да, к окончанию прохождения этой игры Бич Так О, Ясно, где телефон-то? Где, мать твою, здесь телефон? А, все, помню Вспомнил Вспомнил, все, норм Не забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне услышать Мию. Нет, нет, нет. Ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь выйти со двора. И давай быстрее, чувак. Все только тебя и ждут. Какой же он бич. Какой же он бич мерзкий. Ну что, давай бич. Давай попробуем сделать этот бич. О, там вечеринка реальная, там световая музыка. А -а -а. Вот минус патрон. Здравствуйте. Ничто не предвещало беды. О, ясно, вот теперь мне бан. Ясно. Спасибо, спасибо. Мне так это нужно было, кстати. Потратить патроны. Обожаю. Обожаю, когда я трачу патроны. Итак, что мы имеем? Мы имеем мод модельку топора Мы имеем кассету, которую я не буду смотреть Нахрен, она на мне не упала вообще Так, есть два патрона, отмычка Есть ключ, две ключ-карты Древняя монета Выбрасываем древнюю монету Используем магнитофон Так, мы можем сохраниться, окей Не, давай Создать новые щек Сохранение, конечно же, дорогие друзья Сохраняйтесь, на этих уровнях сложности Без хранения никуда Фиксируйте свой результат, как говорится Так, две ключ-карты У меня есть одна Есть вторая Отлично, Бевич Так, наверное, патрончики О, нет, отставить Патроны поменяем сейчас А что? Что, что поменялось? А, все, понял, просто толкнуть, да? Светомузыка, красота какая Блески, у кого-то новый хайлайтер, да? Мои маленькие друзья о, пистол пистолетные патроны или что? Или патроны для чего? Да, для пистолета. Но явно мне 17 будет мало. Явно, явно. Игра, подкинь мне что-нибудь. Игра, подскажи мне что-нибудь. Вечеринка, на которой никого нет. Дверь закрылась. Я сейчас включаю телек и меня убивают, да? Происходит насилие надо мной. Давай, стерплю. Обожаю этот момент. Еще так близко в экран уперся? Ты что? Да ты шо? Вот он, посмотри на него. Запомни лицо. Работает. <смех> Итан. Итан. Итан. Итан. Итан. Итан, Итан, постой, постой, постой, постой. У меня для тебя кое-что есть. Гляди, гляди, что у меня есть. Что <смех> это такое? А что <смех> это такое? Ты знаешь, для чего это? Знаешь, для чего Зоя это нужно? Что это такое? Ты мне скажи! Это второй Нет. компонент или что? Она думает, что это что-то особенное! Нет, Итан. Это не особенное. Вот. Вот что особенное. Особенное! Видишь ли, Итан? Они все хотят повернуть время вспять. Что? Что, Эвелина? Ну я так себе, забавно. Я просто хочу ему показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя, тупая, сука, она не понимает, что я не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец вас всех не нашел. Все Блин, такой крутой актер. Спеть. Так вот, так вот, Итан. Итан, ты Больше можешь. Больше всех не нравится. Ты можешь сколько угодно ползать под этим вонючим, поганым домишкой и искать эти твои ингредиенты, но ты ни черта не найдешь, Итан! Хочу сделать сыворотку. О, О детка. детка. Это только через мой труп. Слышишь? Ну, давай, Итан. Что скажешь? Да, бич, я буду делать сыворотку. Во, давай, взорвись. Я, я мог сыкануть, конечно, да, но у меня уже выдержка какая-то имеется. Так, окей. Окей, бич, пойдем. Камон. Uh, Камон, как говорится, на западе. <связь> <связь> конечно, спасибо огромное за помощь. Сейчас я заправлю говно эту горелку. Так. Везде патроны есть, да? О, о. Устройство, это взрыв будет, бан. Под ним надо проползти. Так, здесь ничего, конечно же, нет. Траву я взял. Здесь миночка. Обошел. Идеально, Санька. Мальчик, какой хороший. У... На лету все словил, пацаны Шарите, понимаете Так, сразу мина здесь Здесь вроде нет Надо чекать Конечно же, ничего здесь нет Спасибо, я не голодный Ну ладно, хорошо, я сейчас пролажу сюда Иду дальше, смотрю, да Наблюдаю, что здесь есть О-о-о здесь есть... Один? Кайф Так-так что это? Ремкомплект. А для чего он мне? Для чего мне ремкомплект? Нахера мне ремкомплект? Подожди, а может... А, нет. Проб... Тут прыгать же нельзя, я забыл. Так, вот сюда проходим. <связычные> ремкомплект! Я мог разорудить вот это говно, мину, вот эту самую. Стопудово. Стопудово! Блокировка атаки, двери при открытой двери, понятно. Дробовики, файлы, да уж. Угу. Угу. Ну я сейчас как раз, ну не попадусь вот на это говно. Я не разобью ее. Здесь э, мину, которую я обойду. Угу. Взял. Здесь аккуратненько обошел. Здесь обошел с высокой стороны, потому что так велит нам эйгарда. Здесь ничего же не будет, да? Конечно. Подожди, а где у меня были патроны для дробовика? Ну, ясно. Не знаю, где. Да и, да и не важно. В целом, вот они. Так, комплект Взял. Могу? Так, для чего я могу использовать? Ремонт комплект для починки сломанного огнестрельного оружия. Содержит ограниченное количество запчастей. А что я могу как? Чё? Оно у меня не поломно ни одно ни второе. А, у меня где-то лежит поломанный, все точно. А, вот сатре, сатре. А что мне сделать надо? Блин, может быть пробовать стрельнуть просто по этому дерьму, бейч? Легчаешь, бейч. Бейч. Еще бы, детка, я, я, этот, как, э, как Тарантино Я уже как Тарантино, у меня глаз он, так скажем, на вот эти все истории Порох я взял, у меня нету только эпоксида, чтобы что-то сделать О, вот это я понимаю, шарю за это дерьмо Так, теперь у меня 7 патронов для дробовика И это хорошо, древняя монета патронов бы дали лучше вместо древних монет этих обязательно перезарядка вот угодили, действительно вот ты вот приколист такой просто шок угу. что у нас здесь что я сюда могу пройти зачем главное так ну ладно <свечательное> Вот с этой стороны, если пройду, ничего ж не будет мне Пролезу, норм раз Давай, да, да, наберешь. Итак, итак, ремкомплект Я помню, что у меня был пистолет Какой-то, да, был у меня, значит, пистолет А, который я, наверное, вообще не брал Да, в целом, зачем? В целом, зачем брать пистолет? Сань, да так, выбрасываем ремкомплект, выбрасываем Порох выбрасываем. Ну, нужно оставить. Вдруг найду эпоксид, сделаю аптечку баринка. А, игрушечный топор это всего лишь детская игрушка, ее нельзя использовать как оружие. А жаль, а жаль, а жаль. Так, смотрим, здесь все, я не могу ничего найти использовать. Здесь все в этом, ну просто погибель, все к погибели сводится. Так, подожди, у меня вот есть две травы. Две травы, две травы. Две травы. А какой пароль? Знаю. Блядские пароли, да? Хм, попробуй 0814. Ну Ой, ты меня обманешь, не, не, не, не, не. сейчас взорвется. 06. Сейчас все взорвется, блин, ты не слушай его, ну. <связь> 0514. Ну давай, не рискнешь, не узнаешь, м? Я забыл. Uh, 0, 5, 1, 4. Enter. Тик-так. так Какие тик-таки? так <тит> так Да чё ты несешь? Какой мать твой тик-так? Что это? <тит> о о о Ясно, я понял! Ошибка у меня была допущена, да. Да, блин. Почему меня откидывают вот так далеко? Типа, если я мог просто, ну, как бы, блин, вообще ничего не делать Я мог просто где-нибудь поблизости пошурудить, там что-то поподелать И ничего бы от, от этого не изменилось Нет же, надо, короче, в самое начало меня откинуть Чтобы э, моим зрителям было так нудно смотреть, как я, мать его, говно, это прохожу Неужели сложно просто добавить какой-нибудь, ну, не знаю, чекпоинты, которые автосохранялки, знаешь, типа вот эту все. Так, ремкомплект, понятно, спасибо. Давай, наберешь. Блин, ну, она низко расположена. Не буду, не буду, не буду, не буду. Рисковать не хочу, просто потому что это, ну, бан. Если я это не пройду с этого раза, да, сейчас, то я очень сильно расстроюсь. Так. Блин, патроны от, это от огнежара Мне это нахер не надо Так, я даже не буду бахать, короче, поэтому Тратить патрончик свой Беспонд Add Беспонд Блин, я забыл, что здесь это говно А, ну в целом я еще жив, как бы норм Так, монету выбрасываю Порох Ремкомплект Так, монета огня. Все остальное вроде как нужно Угу, угу. Так, а еще возьму вот эту вот траву. Траву, траву. Сотре, сотря. Так, ну давай посмотрим эту да. сцену, еще разочек. Блядские пароли, да? Да. Mm -hmm. Да. Попробуй 0814. Не-не-не-не-не-не-не. 0612. Справа 05, там это говно 1, висит, 4. я помню Сейчас давай ну, договаривай давай. Быстрее. Мы же узнаешь, Сейчас мы договоримся, вы. мой дорогой друг Сейчас мы договоримся а, Там 0 8 1, 4 Enter Тик. Так, так Тик. С этой стороны-то нету ничего Тик. Пошел вон, гнида Я твой рот топтал Оп так, дверь открыта, входите, спасибочки. Проходим, проходим, не стесняемся. О, во-во. О. Конечно, я бы сейчас подошел себе ХП снял. Хотя бы. А, ну у меня патронов не так много осталось, кстати. Так, эпоксид мы используем для изготовления аптечки непосредственно, но. О. О, психосимуляторы, класс Я могу разделить и получить эпоксид Вау угу, Здесь я уже был Всякие мешки с говном С удобрением наверняка, с кормом Каким-то для кого только <гас> Блин, ты чё, гонишь что ли? О, oh, ясно yes. Повторим попытку, пожалуй, да? Четвертоногий плесневик Мало... Да ладно, почему так далеко? Ой, я это мотну Итак, вот я здесь, я в этом долбаном Так, вот это не разбиваюсь, я помню Я в долбаном уже ангаре, или что это такое? Это, э, хлев Че? Что это такое? Так, здесь не могу ничего взять Вот здесь тоже и как бы в целом-то и хорошо. Так, соответственно, что у нас есть? Я взял разделитель. В него мы добавляем вот это говно. И из патронов мы... А, мы делаем патроны, мы делаем аптечку. Да, да. Отлично. Отлично. Да ты что? Посмотри, как хорошо все складывается. Так, вот возьмем сразу дробовик. Где это дичь? Хорошо пошло, здорово, согласись. О, во, во, сатра. Это оно или нет? Блин, нет, получается. А ну! Сейчас бы еще встал и оно взорвалось. Вот было бы здорово, а? Так, возьмем пожалуйста дайте так, нахер мне это монета я вообще эти монеты кассета магнитофонная дайте мне здесь сохраниться, то ребята то да ребятушки конечно стероиды я взял я взял а что где где это взрывается где это все вашу мать да вы что, вы гоните или что? Подожди, стероиды, я значительно повышают Мышечную силу максимально максимальное здоровье, действуют бессрочно Я использую Мышечную силу, бессрочное действие Это же кайф Все, я крепок, силен, максимальное здоровье увеличено Наконец-то, блин Что-то полезное дали в этой игре, блин Домой Домой Киллер здесь Били Макбилибан. Я Били Макбилибан. Пистолетные патроны. Да, понятно. Понятно, все понял. А что за лаги? Чё за лаги? Где оно живое? Оно! Живое, мать вашу! Понял. Оно может умереть, или что? Или как вообще мы. О чем договаривались? Что она умирает или что она бесконечно живет? Бич. Так, эпоксид есть. Эпоксид... Э -э -э, используем аптечку, сделаем, да? Да. Да, Саня. Да. О, нервно боеприпасы. Понял. Я понял. О, топливо для горелки. Понял. Спасибо за подгоны. Готов. Меня игра готовит к чему-то очень плохому. К чему-то очень плохому. Так, я тут быстренько найти бы сохранение-то, а? Отмычка у меня была. Легчайше. Ну, посмотри. Зажигательные боеприпасы. Это то, ради чего я нашел гребаное говно. Это вот, да, получается. Магнитофонная кассета. Вот, я здесь могу сохраниться. А -а Атлетический балдеж. Так, у меня есть одна аптечка. А -а я вот, наверное, вот это выбрасываю. Вот это тоже выбрасываю. Беру Из эпоксидки ой ой не то Вот так, да, да Так, вот это все выбрасываю Боеприпас выбрасываю Монет до хера выбрасываю Так, аптечка, у меня есть две кассеты, одну Я выбрасываю Вроде бы у меня тут больше ничего такого нету, да, интересного Так, что-то с днем рождения Ремкомплект Так, все, ребят Я сохраняюсь Т -т -т -т. Сохраняются данные, не включайте, пожалуйста Компуктер, вот так что, хочу сказать, всем огромное спасибо за просмотр, мои дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал обязательно, пишите в комментариях, что думаете по поводу наших с вами прохождений. Вы оказываете мне нереальную поддержку в ЛС, проявите ее под этим видео. Всем любви удачи, всем пока! Ever. In my heart, please, if fire.